Всем привет, друзья! А, oh, вот Антон говорит. Всем привет, друзья! С вами Олег Факеев, любитель поездов. Сегодня мы в Красной Стреле. Я расскажу вам немножко про СВ. Вот, Красной Стреле. Да, я ездил, ездил, ездил, ездил и накопил баллов в РЖД-бонус. И решил прокатиться в СВ. Но так, чтобы я был один. И сейчас будет понятно, почему. Так, что у нас представляет собой СВ? СВ представляет себя купе, в котором нет верхних полок. Красивые картинки, телевизор. Э -э, кормят здесь, судя по тому, что одна нарезка булочки, одна бутылочка воды, а стакана два, то я буду один. Свежая пресса, подушки, набор обуви всего дорожного. Так, это моя куточка вешалки, видите, смотрите, какие хорошие. Вот, собственно говоря, и все, что здесь в вагоне есть. Теперь вы понимаете, почему СВ в третьем поезде, в экспрессе, мне нравится больше. Там как-то есть своя изюминка. Но там кому-то приходится на второй полк, а здесь все в равных условиях, на первом ярусе. Посмотрим на коридорчик. Тишина и покой. До отправления осталось ну, много еще, 20 минут до отправления. Ну и почему я ездил один? -один? А потому что Опа. сидят все дома, и я домой возвращаюсь. РЖД уже сократили поезда. ну Короче говоря, эпидемия в мире свирепствует, поэтому потихонечку свращается сообщение. Народ заземляется там, где ему лучше будет проводить жесткий карантин. Ну, собственно говоря, я еду туда, где мне будет лучше проводить жесткий карантин, а именно в Санкт-Петербург. Хотел бы что-то больше рассказать вам про Красную Стрелу, но вот. Больше здесь нечего рассказывать и показывать. Туалет здесь обыкновенный. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что там. Бью туалет, но ничего необычного. Умывальник. современные, автоматический дезик, сидушки, ну, в общем, вот так вот. Так что вот такая вот она красная стрела. Поезд-легенда, поезд-исторический. Ну, для тех, кто не знает, вот это вот... Штука под сиденьем, это для чемоданов вообще. Ты так вот поднимаешь и складываешь туда свои вещи. Но это было, опа, когда народ ездил с сумками, и было очень хорошо. Ты сложил туда сложил туда вещи, и сам лег сверху, и никто их не украдет. Вот было в тот период, когда переживали люди за безопасность своих вещей. Понятно, что сейчас большими чемоданами, которые не влезут, вот, например, как у меня... Эта конструкция уже архаичная, устарела, неудобная. Но в некоторых поездах они встречаются. В современных поездах уже не делают такие вещи, такие ящики. Как-то стало все спокойнее в поездах. До встречи в репортаже о следующем поезде или вагоне. Что мне попадется? Даже, я не знаю, теперь, теперь непонятно, когда мы будем ездить. Снова. Да, и в красной стреле есть вот эта полочка сверху. А вот эта вот интересная штука, это кондиционеры, но ну, какие-то одни из первых. И была такая проблема, что из них очень сильно дуло, когда-то на втором ярусе. Я затыкал, был такой лайфхак, заткнуть полотенцем в свою половину, чтобы он не дул себе в лицо. Ну, в СВ-шном это не страшно, потому что ты лежишь внизу, да, но ну, полки здесь открываются вот таким вот образом, ты пускаешь, и такая, опа, а там заправленное белье лежит. Зачем две подушки, честно говоря, не знаю. Так что путешествовать поездом хорошо. Спасибо, красной стреле.